Что-то мне взбуснулось, пойду-ка прогуляюсь, Только где ж моя родная улица? Солнце улыбнулось, а я вот не справляюсь, От чего-то начинаю хмуриться. Солнце улыбнулось, а я вот не справляюсь, От чего-то начинаю Умурится Бегают Листочки Желтые, сухие Осенью вновь Прекрасно и желанно Малые Мосточки Только не родные. Сердце с грустью Бьется неустанно Малые Мосточки Только неродные. Не устану. Мне через мосток Да на бастионку И взглянуть на Ригу Дорогую. Только я листок В дальнюю сторонку Улетел, поверив весь благую. Только я листок в дальнюю сторонку. Улетел, поверив весь благую. Бегают листочки желтые сухие. Осенью нов прекрасно и желанно. Малые мосточки. Только не родные сердце с грустью бьется, не устана, Малые мосточки. желтые сухие осеньюнов прекрасно и желанно малые мосточки только не родные сердце с грустью бьется неустанно малые мосточки С грустью бьется, не устал.